Реки живут вне времен. Их причудливый путь измеряется тысячелетиями. Захватив наше воображение, они обновляют наш дух. С тихой решимостью они преодолевают самые невообразимые препятствия. Реки пробуждают в нас мечты. Они протекают через всю нашу жизнь точно так же, как текут по полям и равнинам. Они текут в будущее, помня о прошлом.